Клево всем, друзья! Выскочил на несколько часиков на воду, попытаться хоть что-то поймать. Получится, не получится, не знаю. В холодильнике с двух рыбалок осталась прикормка. Ничего не добавлял, как есть. В заморозке лежала такая вот. Собрал, подкрасил ее в коричневый цвет. Была очень светлая. Такая вот разнообразие. Запах специй сильно стоит. Сейчас налеплю шаров и закормлю точку. В основном буду кормить сразу большей частью. С, э, сразу оставлю чуть приконку на подкорм, чтобы подкидывать небольшие шарики под подплог. если рыба зайдет, удерживать ее на точке. А так вот такими вот шариками буду кормить. Сжимать шарики желательно по-разному, чтобы они были разной плотности, чтобы разбухали по-разному. Таким образом, на дольше время хватило именно работы самой прикормки при раскрывании шара. Когда шар раскрывается, он начинает более активно пылить, выделять всякие частички, выделять масла из прикорки, тем самым э, привлекая рыбу с большого расстояния поэтому если у нас этот процесс растянется на более долгое, долгое время то эффект привлечения рыбы частичками в толще воды будет дольше первый раз тут ехал не знаю куда приехал увидел речку нашел место где встать Попробуем, вдруг что-то поймаем. Шары готовы. Глубина в месте ловли всего метр. Забрасываю, чтобы определиться, куда кидать шары. Видеть. И начинаю закорм. Кормлю, чуть-чуть не добрасывая до поплавка. После закорма рыба собралась довольно быстро. Пока это уклейка и несколько густерок. Ну, хоть что-то поклевывает. Уже не скучно. Буду надеяться на карасика. У меня несколько видов наживки. Опарыш, червь, манка и кукуруза. Посмотрим, вдруг что-то соблазнит узатого. Но думаю, с полчасика до его прихода у меня есть, поэтому пока буду развлекаться опарышем, а где-то через полчасика буду уже пробовать более крупные другие насадки. Оху! Вот он подошел, карасище. Смотрите, друзья, вот это монстр. Вот карасище огромный. Но он клюнул, я его поймал. Беги, малыш, домой, зови бабушку, дедушку. Вот так вот хороший живец клюет. Ну, надеемся, раз малыши подходят, за ними и взрослые подтянутся. Что там такое? О, точно такой же забагрился. Офигеть. Вот это да! И к руки собрались. Я надеюсь, не только такие клевать будут. О, плотница. Рыжая красавица с рыжими плавничками. Специальные очки. Модель, которая обивается сверху над биоптикой. Полярики, очень классная вещь. Раньше в магазинах было ее полно, сейчас давно их не видел. Они в продаже шли в трех размерах. Маленькие, средние и большие. Это модель средняя. И опять забагрился, еще меньше карасик, ребята, смотрите, вообще. И вот там по ходу валом вот этого вот дикого и опасного зверя, ужас. Крупного нет, а вот это вот чудо собралось. Неужели... О, здесь карасик, ребята, друзья. Я его поймал. Вот он. Карасик. Небольшой, но карасик. Вот такой красавец. Смотрите. а? Значит, что я сделал, друзья? Значит, сейчас расскажу подробно. У меня оснастка, где основные груза. Основные груза и подпасок как делать такую оснастку можно посмотреть перейти по ссылке я там очень подробно э, все рассказываю показываю э, в аквариуме как что работает у меня было три маленьких грузила подпаска здесь один подпасок разбит на три маленьких груза меня потихоньку тянуло на дне куча мусора, крючок все время цеплялся Подпаска не, хват... не хватало для того, чтобы заякорить поплывок, чтобы его не тянуло. Чтобы его не тянуло. Я от основной грузил сдвинул еще два груза. И таким образом получилось заякорить по крюч... поплывок. В итоге тянуть перестало, крючок цепляться за дно перестал. Бежит на месте, поклевки видно. Вот сейчас после этого новшества... Поймал первого карасика. Я подпасок положил на дно, чтобы не тянуло. Добавил к нему еще два. В итоге поплывок не тянет, а чувствительность не сильно изменилась из-за того, что эти маленькие груза, которые я добавил, они небольшие. И в принципе вот поплевка была отчетливо видна. Рыба поймана. Иди сюда, иди, кто там, кто там, кто там, кто там, маханги карасик вот такой вот огромнейший зверь клюнул, как потопил, как потопил, аж страшно было. Иди сюда, иди сюда, опять зверь, опять такой же зверь, сколько его там собралось, а ребята, друзья. Вот такие звери клюют. Возможно, крупные особи стоят дальше, а я удочка не достаю. Или в камышах. Что там такое? Что там? На червячка. Ой, как он клюнул на червячка. Вот, вот такой красивый. Здоровый. Отличный живец на щупа. Но идет подрастать. Вау! Поклевки насчет 15-20 вот этих вот зверей. Вау! Забагрил И иду на укрупление, друзья! Все, по размеру рыбу укрупняюсь. Я попал на детский сад, карасик. Так, кто на манку? Детям нужно кушать кашку. Вот маночка. Какой-то хулиган в виде плотвы клюнул на кашку. Он более хулигана, не всегда более шустрый. И быстрее на вкусняшку плюнул. Через, знать, воспитатели подойдут или родители за детьми. О-о-о-о-о-о, кто-то из воспитателей. Не, это старшая группа. <звы> Опять детский сад карась. Ого, <звы> угу, ого, угу, ого, угу, угу. Нифига себе. Ого. Угу. Угу, угу, угу, что это там такое? Угу, угу, угу, угу, Кто-то угу, угу, подошел в группу. Вот такой красавец, а как он борется, а? Вот это кайф! Иди сюда, иди сюда! Охни, фига себе! Вот это он трет! Красавец, давай, давай, давай! Не большие, а такие бойцовые! Или дети, или бойтонный караси плюют. Офигеть, вот это кайф, ребята, кайф. Небольшие, но бьются до последнего. Вы можете перейти по ссылке и посмотреть, как на одной из рыбалки я ловил на флетфидер, левали караси грамм по 600-800, по 800, и они вообще не сопротивлялись. Здесь маленькие и бьются действительно, как бойцы. Иди сюда, иди, иди, иди, иди, мой хороший. Ой, как красно он водит. Это просто кайф. Ай, да. Красавец. Пока лучше всего работает белый опарыш, всего один одетый чулком. И червячок тоже себя показал одетый чулком, неплохо. Но пока больше всего рыбки поймал именно на одного белого одетого чулком. это вообще на удочку, которые сопротивляются, для этого еще шикарно. И опять один белый опарыш. Осталось около часа рыбалки. Осталась прикормка. А у меня осталась прикормка. Не хочу домой завести еще раз на морозе. Сейчас ее докормлю. Вот так. Или сработает, или вообще больше плевать не будет, или сработает, или вообще плевать не будет. Посмотрим. Ну, мелкий Мелкого не напугать таким грохотом. Этот, как будто бы наоборот, сбежался. Да, живец, кому живец. Знаете, друзья, я рад, что в этом водоеме не вот в большом количестве ловятся вот этот карась. Это говорит о том, что здесь карася много. Здесь он вовсю плодится. И что на следующий год и на последующие года сюда можно будет приезжать именно за карасем. Это очень хорошая новость. Ловлю удочка 6-метровая. Основная леска 0.12. Поводок 0,12. Поплавок 1,5 граммовый. Давай, ну вот они бьются, а вот это кайф, какой красивый, толстый, небольшой, но вот такой золотистый, красавец, толстенький, наелся прикормки там наверное. Ну что, времени ловить все меньше и меньше, а клюют исключительно маленькие вот такие карасики. Поймал их уже за 50 штук. Очередной детсадовец. Вот. Я таких с детства не ловил. и в таком количестве это нечто за 50 штук представляете друзья друзья вот таких вот ну что друзья три часа рыбалки пролетело как 5 минут улов невелик причем не по количеству именно по размеру больше пяти десятков вот таких маленьких карасиков от трех до 5 сантиметров длиной ну и чуть-чуть подловил на жареху рыбки немного, но на пару сковородочек кайфануть один вот такой, один вот такой красавец О! вот такой красавец, клюнул, бился Аки волк вот такой Красивенький. Ну и чуть-чуть вот на жареху наловил. Три часа рыбалки отдохнул, кайфанул. Друзья, до встречи на воде. Желаю вам чаще выезжать на воду и ловить рыбу.